Bonjour, les лизами! Здравствуйте, друзья! Сегодня я поделюсь с вами рецептов трех новых, быстрых и вкусных салатов из свежих огурцов, а также заправок для любых других салатов из свежих овощей. Надеюсь, мои рецепты придутся вам по вкусу и вы будете повторять их снова и снова. Мой первый салат мне нравится очень удачным сочетанием ингредиентов и благородным вкусом. И хотя продукты в нем не самые дешевые, его не стыдно будет поставить и на праздничный стол. Нарезать тонкими полукольцами молодой лучок. Авокадо разрезать пополам. Вынуть ядро. Очистить от кожуры. Порезать средними кубиками. Огурец, тоже кубиками, примерно такого же размера. Из зелени лучше всего сюда подходит укроп, который я мелко измельчаю. Соединяем нарезанные овощи. Копченый лосось выигрышно подчеркивает вкус авокадо и огурца. Салат солим по вкусу и перчим. Приправляем оливковым маслом и соком лимона. Тщательно перемешиваем. Пробуем. Поверьте, это очень изысканно и вкусно. А чтобы не пропустить следующий рецепт, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Второй салат не только самый освежающий, но и самый бюджетный. Он хорошо подходит к жареному мясу и шашлыкам. Готовится легко, буквально за 5 минут. В общем, салат – палочка-выручалочка. Начинаем с заправки. Натрем чеснок. Должна получиться однородная кашица. Заливаем 2 столовые ложки оливкового масла, ссорим, перчим, выжимаем сок лимона. Хорошо размешиваем, добавляем греческий йогурт, доводим до однородности. Огурец будем резать средним кубиком. Если в нем много семян, лучше их удалить. Они дадут слишком много жидкости. Но выкидывать их не стоит. Огуречные маски увлажняют, освежают и насыщают витаминами кожу лица. И даже разглаживают мелкие морщинки. Фишка этого салата – мята. Если есть трава, которая лучше всего подходит к огурцу, то это мята. Именно она – залог освежающего эффекта этого салата. Измельчаем мяту. Собираем салат. Вмешиваем как следует огурцы с мятой в йогуртовую заправку. Подавать салат охлажденным. Приятного аппетита! Третий огуречный салат – самый необычный. У него великолепная заправка. Она хороша не только для всевозможных овощных салатов, но и в качестве соуса к белому мясу. Начнем с нее. Очистить огурец от кожуры и семени. Мелко нарезать его прямо в блендер. Туда же режем стрелки зеленого лука. Закидываем чеснок. Нарезаем петрушку, приправляем специями. Вводим сметану и майонез. Запускаем блендер. Соус-заправка готов. А теперь приступаем непосредственно к самому салату. Измельчаем огурцы на квадратике. Также отварной картофель, молодой лук полукольцами, анчоусы на мелкие кусочки. Заменить их можно и на сардины, копченые или натуральные. Укроп мелко порубить. Объединим все компоненты. На соль сильно не налегайте. Рыба уже достаточно соленая. Обильно заправим соусом. Салат готов. Вот такую трилогию огуречных салатов я вам сегодня предлагаю, дорогие друзья. Отметьте в комментариях, какой из трех вам больше всего по душе. А я вам говорю, бон аппетит и абьентук.